Моды для Майнкрафт очень и очень интересная штука, с их помощью вы можете разбавить и без того приевшийся ванильный Майнкрафт, получить новые эмоции ощущения от игры. Сегодня, как вы могли понять по названию ролика, я расскажу вам про занимательные и увлекательные моды, которые способны разнообразить ваши приключения и полностью изменить процесс исследования мира и развития игрока. С вами, как всегда, я Саша и это лучшие RPG-моды для Майнкрафта.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 Мод, который изменяет ванильный ход на более РПГшный. Теперь количество жизней, опыта и прочность ваших доспехов или инструментов будут отображаться по-другому. Например, в углу монитора. Вы сможете изменить внешний вид. Мод имеет несколько готовых вариантов. Маху Цукай Глобально магический мод, делающий акцент на уникальности заклинаний и различных спецэффектов. Мод переведен на русский язык и имеет книгу гайд, хотя на данный момент эта книга не отличается высоким качеством. Став магом, вы сможете изучать и создавать свеки с различными заклинаниями. Одни накладывают различные эффекты на игрока, другие наносятся на область, третьи дадут вам какой-то магический предмет, посох оружие и так далее. Improvable skills. С этим модом вы сможете потратить игровой опыт не только на разочарование брони и оружия, но и на прокачку своих навыков. Вы сможете увеличить скорость рытья, рубки, добычи, плавки в печах, снизить урон от падения, огня и лавы. По сути, вы можете прокачивать своего персонажа и получать бонусы, упрощающие и ускоряющие игру. В игре появится специальная книга со всеми возможными улучшениями. В ней вы сможете сохранить свой опыт, а также выбрать нужное улучшение. Medieval Крафт Мод добавит средневековье в Майнкрафт с соответствующими мобами, строениями, оружием и доспехами. Всего будет 10 новых видов оружия, 6 видов брони, 21 новый моб и 7 видов новых структур, которые появляются по всему миру. Среди бойцов в основном обычные солдаты с мечами и лучники. Среди них есть как римские центурионы, так и безымянные простые воины. Player X еще один мод который изменяет процесс развития игрока вы сможете улучшать несколько характеристик игрока что даст вам постоянные бонусы к параметрам игрока все достаточно просто но весьма полезно с данным модом вы сможете тратить опыт не только для зачарования экипировки но и для улучшения прочих параметров игрока скажем телосложение силу ловкость интеллект или удачу имея несколько уровней опыта вы должны открыть особую вкладку на ней можно купить себе уровень из расходов его на улучшение одного из пяти параметров. Этот мод в добавок добавляет систему пассивной регенерации здоровья. Теперь здоровье постепенно будет регенерировать даже если вы голодны. С модом тратить опыт на игрока станет выгоднее, чем зачаровывать вещи. Tale of Kingdoms a New Conquest Мод добавит в Майнкрафт гильдию и возможность построить собственное королевство. На старте игры создается замок, в котором более 5 NPC, и с каждым из них можно взаимодействовать. Можно выполнять определенные квесты, защищать гильдию от врагов и пытаться завоевать доверие, убить необходимое количество монстров, и в вашем распоряжении будет строитель, благодаря которому вы сможете создать собственное королевство. Comforts. Мод добавит в игру множество разновидностей спальных мешков и гамаков, которые в отличие от кровати не изменяют точку спавна. Кстати, с этим модом вы сможете спать не только ночью, но и в любое время суток. Antic Atlas Мод давает в игру Древний Атлас. Книгу со старомодной картой, на которой можно увидеть все посещенные места и использовать маркеры для сохранения особо важных точек. Я считаю, что этот мод отлично впишется в какую-нибудь РПГ-сборку без каких-либо проблем. Но на этом моменте видео подходит к концу, а это значит, что пришло время прощаться. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку на мой канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.